всем привет с вами черри и это блин второй обзор модов в майнкрафте и в этой части будет очень много разных предметов и разных вещей начнем мы с вот этих штук это надгробья короче вот такие надгробия. их три штуки в общем счете одна вот такая одна такая одна сломанная на двух из них можно писать то есть вы берете, ставите и пишете. Там несложно разобраться. Здесь я просто написал для примера. Ох, как у меня лагает. Короче, вот мы заходим, и это царство всех вещей практически, которые есть в этом моде. И начнем мы, пожалуй, с того, что я не понял. Я не знаю, что это, но выглядит прикольно. Есть даже костер, но он не тухнет. Есть вот такой столик, он ничего не делает. Есть два вот, ну, точнее, больше, именно цветами вот такие есть и обводкой вот такие разные, все железные, золотые, там, еще что-то. Давайте пойдем по, по этой стороне и начнем вот, точнее, продолжим вот с этого. Это у нас, короче, бревна для камина, но не только для вида, там, брать их нельзя, на самом деле. Вот такая штука, я не знаю, что это и зачем оно, и как оно работает. Но тоже как бы прикольно выглядит, это короче декоративный все мод, ребят, а, вот здесь есть, ух ты, я и не знал об этом, вот такой вот как же светильник, короче, я так думаю сюда факел ставится, если что, а так в моде он работает спокойно, есть вот такие полки, они тоже все разных цветов, почему-то я два одинаковых поставил, не знаю зачем, если вы на них что-то кладете, то тут они высвечиваются вот такими маленькими, как, ну, маленькими, короче. Есть что-то наподобие ковра, только оно более твердое на вид и хреново выглядит. Но их тоже много. Есть вот такой вот стенд для оружия. Сюда вмещается только три оружия, и можно вместить так, два меча, один топор и куча по-разному. Можно расставить их в кучу и стоит кучу разных э, штук а вот эта штука, это, короче, знак и если я его сюда ставлю и у меня в чате пишется, что в течение следующих 10 секунд я могу установить сюда любой значок, но я жмакаю, а ни хрена не понимаю он как-то не знаю, как работает есть, короче, луч но вот фиг его знает, зачем он вообще здесь нужен бесполезная хрень, только как блок его использовать и, и прыгать по нему. Но хотя в э, картах для, ну точнее для любителей, кто строит карты, вот эта вот штука подойдет, допустим, для паркур-карты какой-нибудь там или типа того. Так, есть тут вот такие светильники, они не все разные, тоже именно вот обводка вот эта, есть красные, есть зеленые. Короче, я вам сейчас прям покажу. Вот, короче, первая страница этого мода, здесь куча всего, куча всего. А вот на второй странице еще больше всего. Просто еще. Причем, ребят, половина из этого всего, оно тупо либо не ставится, либо не работает. Вот, серьезно. Вот, давайте просто продолжим, и вы сами в этом убедитесь. Есть и диванчики, вот такие, на них можно сидеть, э, так вот двигаться, и, ну, и все, они тоже разных цветов бывают. Вот стол тут есть такие, там разные столы, тоже цвета, все такое, ну это вы поняли, есть книжка, это, короче, подобие обычной книги, только оно, она лежит. И можно также писать калякам-маляки, э, готово, и все. Эти, на этих таблетках также можно сидеть. Вот, чтобы вы не подумали, что я вру, а вот я сидел. А, Идем дальше. Здесь есть вот такие подоны. поддоны и, короче, на одном из этих подонов а, золото лежит. Там вроде еще с чем-то были такие подоны, но я черт возьми, они где-то здесь вроде как. Сейчас, секунду, я если вам найду, я вам покажу. Да, тут куча таких поддонов, давайте я даже сейчас каждый возьму и посмотрю, что из них с чем. Я просто, когда все это расставлял, я особо не заморачивался. Так, этот железом, этот с какой-то черной фигней, наверное, уголь, это кирпичи и, естественно, это адские кирпичи, ну, логично. Так, есть вот такие поддоны, это просто обычные пол полуподдоны, они также увеличиваются, если по ним правой кнопкой это, короче, обычный такой подон, как коробка, и сюда что-то можно вложить, класть, но я не знаю, как оно все работает, я об этом моде, вообще, честно говоря, мало что знаю, я просто взял такой, думаю, хм, может быть, второй обзор запилить, ну и вот пилю. Просто для любителей декоративных модов, модов, я вот пилю этот обзор, чтобы вы знали, что есть вот такой вот мод. Кстати говоря, версия 1.9, но я думаю, вы в описании уже прочитали и по названию поняли. Вот, здесь еще есть такие таблички можно ставить, прям квадратные, можно ими весь дом обделать. А есть вот такие таблички, просто на них ни черта нельзя делать, на них даже ничего не ставится. И, и все, они просто есть и все. Но из них можно целиком дом построить, что тоже прикольно. И есть вот такая вот хреновина, в нее ставится меч. Это, кстати, скальбур, но это уже из другого мода, его в этом моде нет, увы. А, это окна. Ну, точнее, оконные рамы или типа того. Но выглядят они прикольно. Но вот когда они стоят вот в подобном положении или больше, верхушка не закрывается и выглядит это паршиво очень. Но все равно. Есть, короче, свечка. Вот такая свечка, она ночью загорается сама по себе как. О, скоро мы это сами увидим. Вот есть полка. На полку положить ничего нельзя. И вопрос, нахрен она здесь вообще нужна? Есть стул. Такой вот декоративный, прикольный стул, но, но беда. Он тоже нахрен не нужен и не работает. Что ж, идем дальше. У нас здесь есть мешочек с э, золотом и золотишко рядом валяется. А также под ним стоит стол, э, в который можно ложить кучу вещей. Вот так вот... Э, много, кстати, как в сундуке, только чуть-чуть поменьше, потому что здесь нету. Но ну, вы поняли меня. И идем дальше. Вот здесь вот, сейчас вот в этой линии будут стоять все-все блоки и вещи из этого мода, которые работают как сундук. Здесь, ну и поверх них еще что-то. Здесь опять же монетки золотые и, можно сказать, сундук. Обычный сундук только в виде, блин, как же, сундука. Есть вот такая, такая вот полка, э, только уже стеклянная, и там также, когда ложишь вещи, их видно. Есть точно такая же, только черная. И тут, кстати, больше, чем тут э, клеток, куда можно ложить вещи. Кстати, сверху говоря, сверху течет фонтан с лавой. Сделать с ним ничего нельзя, ой. Ну и все, это, в принципе, все. И есть вот такой вот еще фонтан, и вот такой. Вообще, в принципе, фонтанов вот этих много, но мне казалось, когда я ставил вот этот, он был немножко по-другому. Да, ну, да, не суть. Этот тоже хрень работает как сундук, только сюда что-то можно ложить. Я не знаю, как это вообще все работает, но как-то работает. А вот этот блок, он тоже работает как сундук, опять же, но вид у него просто вот как обычной коробки. Даже у этой коробки вид лучше, чем у этой коробки. Идем дальше. Здесь есть бочка. И у нее уже огромный, много клеток точнее. И сюда кучу-кучу всего можно положить. Сверху стоит еще одна бочка для пива или для вина. Кому как удобно. Но с ней тоже также же ни черта сделать нельзя. Увы и ах. Это потому что все декоративное Только для декора Опять же бочка, но тоже с ней черта Сделать нельзя А это очень печально, кстати И вот коробка У которой даже звук Как у коробки, ой, как у сундука Ладно, идем дальше а, И дальше у нас идут Вот такие как бы табуретки Или лавочки, но Блин, на них нельзя сидеть и опять же, это очень печально они выглядят прикольно, чтобы на них посидеть, так вообще круто было бы. Есть вот такая вот непонятная хреновина, но она также почти работает, как сундук, только маленький. И я не знаю, что это. Еще больше я не знаю, что вот это. Вот это у нас, это вот это. И я не знаю, что это и зачем оно нужно. Вот честно. Вот это еще вот такой фонарик есть. Вот он, кстати, включается и выключается. Есть вот такая вот фиговина, опять же, сюда можно складывать вещи и будет видно, очень, кстати, прикольно. Теперь у нас идет кухонные приборы, именно все, что должно быть на кухне. Вот такие вот штуки, на которых висят столовые приборы, и здесь можно их вот так менять, их всего, насколько я понимаю, три вида, то есть вот такие, тут ложка, какой-то ключ непонятный, вот эта вот штука, ножик и вот эта штука, и вот такие вот, короче, ну, вы поняли, я надеюсь. Вот это тарелка, ложка, ножик, вилка и чашка, и ребят, внимание, бада-бум, я не знаю, как это работает, но мне кажется, это можно есть. Сюда, наверное, ложишь еду, оно как-то перерабатывается, сюда на воду, и как-то она все вот сюда сходится, я не знаю, как она работает. Я все это не проверял. Теперь у нас дальше... Две соломки Тут может быть соль, тут перец или наоборот И по центру их, опана, салфетки Опана нету, опана есть, опана нету, опана есть Веселовая штука Идем дальше У нас идет кастрюля Кастрюля с водой, там есть вода Ну вы видели Опана, она меньше стала Это уже что-то полукастрюля Я не знаю как это работает Опана, теперь это сковородка Вообще прикольно И опять же кастрюля и теперь ведьминский горшочек, или как он называется, не знаю. Оп, все, мы его закрыли. Вот эти две штуки я. Вот вообще не знаю, нахрена они вообще нужны, но блин, они просто крутятся. Вот по ним нажимаешь, они тупо крутятся. Здесь, если не смотреть в нижнюю часть, то вообще незаметно, что она крутится. Только вот в нижней части видно. Так, это все то же, что и было вот там, вот. Идем дальше. Два стула. Точнее, их тут полным-полно. И цвета разные. Почему я опять ставлю этот цвет? Да господи, сколько можно? Ну да ладно. А на них опять же нельзя садиться. Я не знаю, нахрена не нужна. Вот эта штука я тоже не знаю. Нахрена нужна. И вот это. И вот это. Но, ребята, вот эта хрень просто меня убила, когда я попытался на нее сесть. Что это, блин? Что? Зачем оно? меня пополам сюда сложить, я чтоб сел ну вообще это тупость так вроде все а ну да еще здесь есть вот такие люстры три одна железная золотая и каменная наверное и у них у каждой есть цепи у, как бы у золотой железной каменной вот по два вида цепей то есть вот такие вот здоровые и маленькие и все это вообще вот весь мод но как бы ну, вы уже видели, что, допустим, даже в одной только этой вкладке куча разных вещей. И все я вам показать, ну, просто не могу. А, еще вот есть вот такая штука. Но беда в другом. Она вообще никак никуда не ставится. Я не знаю, почему. Она не ставится. Просто никак. А, еще я забыл вам про это рассказать. Это, короче, сено. Это вода. Это столик. Сюда тоже складывать можно это столик тоже такой вот а, а это ребят кровь если что вдруг это кровь да вот теперь точно все теперь теперь да вот теперь я точно все вам рассказал и теперь давайте я отсюда нахрен вылечу потому что меня там жутко лагает и мне это жутко бесит что ж а теперь давайте поговорим о том сколько здесь предметов а предметов в этом моде очень много, и здесь две вкладки. Если вы скачаете этот мод, очень полно. Еще стекол, вот кристаллов, точнее. Но этот кристалл действует как обычное прозрачное стекло, которое уже, блин, есть в Майнкрафте. Я не знаю, на какой черт его было добавить. Ух, ни хрена себе, оно еще светится. Что ж, ребят, вот об этом я не знал. Честно говоря, я в шоке, правда. А, да, еще есть этот uh, баннер, но он также же работает, как та табличка, я не знаю как. Ой, Оп. Ну, нет. Чего? Не понял. Так, погодите. Мне кажется, я начинаю соображать. Не-не, не соображаю. <laughs> ну, короче, вот здесь эта штука, я не знаю, как она работает, и что на нее ставить так идем дальше здесь еще полно модов и блин обзор уже вышел на 15 минут ладно это в принципе мало короче вот вот вы все поняли я много раз говорю короче ну да пофиг вот тут очень-очень много предметов на самом деле и с каждым этим предметом я просто не смогу рассказать вам про крафт каждого предмета, потому что это очень много времени займет. Даже показывая одни только крафт этих предметов, это займет очень много времени. Ах, надеюсь, вы меня поняли. Что ж, а вот мод вы сможете скачать по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу. И всем удачи, и всем пока, с вами был Черри. До скорого!